Всем привет, и сегодня мы поговорим о самоопределении и самоидентификации. Давайте разберемся, кто мы есть с правовой точки зрения, что мы из себя вообще, в принципе, представляем на планете Земля. И э, этот вопрос напрямую связан с нашей кабалой, куда мы все ввязались, куда мы все попали, и почему мы здесь все сейчас находимся в рабской системе. Я хочу, чтобы у вас было полное понимание и полная картина, правдоподобная и истинная картина нашего политического мироустройства. Но начать я хочу с основы основ то есть с юриспруденции и с того как у нас действуют и создаются законы а именно ребят вы должны понимать что любой закон который когда-либо был издан он продолжает действовать и по сей день если его не отменил тот же орган который его издал это правило действует повсеместно по всему миру и действовало оно всеми, и всегда, и, и принималось, и во все времена. И поэтому глупо отрицать, что какие-то законы сейчас из-за того, что они там 1600 какого-то года, они не действуют и не работают. Это все чушь собачья. Значит, законодательная база имеет накопительный характер, и поэтому все, что когда-либо издавалось, если оно не отменено и не приостановлено, тем же органом, который издавался, который издавал этот закон, значит этот закон действует. Если морское право у нас было в 1600 каком-то году выпущено и издано, значит морское право действует по сей день. И оно распространяет свои действия на все страны, никто его не отменял, ребята. И таким же образом у нас действуют другие законы и другие правовые ветки. У нас их несколько, есть разные правовые системы, но по большому счету это не относится к нашей с, ваш, нашей с вами теме разговора. Мы сегодня поговорим о самоопределении, самоидентификации, кто же мы есть на планете Земля, кто мы такие. И что нам про это говорит закон? Я вам сразу скажу такую вещь, что с прекращением существования любого государства законы не перестают действовать. Законы перестают действовать только в том случае, когда они будут отменены тем органом, который их выпускал. Это вот вещь очень важна, и вы должны ее понимать. Значит, в связи с тем, что многие из вас родились в СССР, и если вы почитаете закон о гражданстве СССР, то вы все из него узнаете две удивительные вещи. Во-первых, гражданства РСФСР не было никогда. Почему? Потому что РСФСР – это республика в составе СССР. Что это значит? Это значит, что у нас есть Республика Адыгея в составе Российской Федерации, у нас есть Приморский край, есть Амурская область, то есть это субъекты права Российской Федерации. Что такое субъект, ребят? Субъект это, ну, скажем так, юридическое лицо. Субъект права это не территория. И это не человек, субъект права это некая юридическая единица, некое юридическое лицо. Так вот, Приморский край, Амурская область, Республика Адыгея там, или еще какая-то, это есть субъекты права в составе Российской Федерации. Невозможно сказать, что вы гражданин Республики Адыгея. Невозможно. да, Вы Гражданин России все говорят. Почему? Потому что гражданство есть у государства. Республики, край, область никогда не наделялись государственным статусом. Вот в этом огромное заблуждение, когда люди считают, что раз они родились в республике РСФСР, значит они имеют гражданство РСФСР. Никогда такого не было, ребят. Невозможно иметь гражданство Московской области или гражданство Приморского края или Амурской области. Понимаете, да, разницу? Гражданство можно иметь государство. Так вот, ребят, с точки зрения гражданства, да, в закон о гражданстве, если мы почитаем Советского Союза, то там прекрасно написано, что гражданство в Советском Союзе приобреталось по нескольким основаниям. Нас сейчас интересует основание... По рождению. Что значит, что вы приобретаете гражданство по рождению? С точки зрения прямой логики, ну, вроде как, все логично. Да? Ребенок родился, он получил свидетельство о рождении, в котором написано место рождения. Место рождения гражданина СССР да? или гражданки. Там, помните строчку такую было в советском свидетельстве в зелененьком о рождении? Место рождения РСФСР. Ну, как правило, республику писали или там у, УКР, СФСР и так далее. Но ну, разные республики, то есть где конкретно территориально вы родились на просторах нашей страны, бывшей да, СССР, и а, вам там написали, то что вы являетесь по рождению гражданином СССР. Да, либо сейчас у нас дети рождаются, и в то же самое в законе Российской Федерации, в законе о гражданстве, федеральный закон о гражданстве, то же самое написано, что гражданство приобретается по рождению, в первую очередь. Во вторую очередь гражданство приобретается путем вступления в гражданство. Да, как с гражданством вы расстаетесь путем выхода из гражданства. Так вот, ребят, что такое гражданство? Давайте для того, чтобы понимать, кто вы такие, давайте сначала разберемся, какое отношение вообще к нам имеет такое слово, как гражданство. Да, что такое гражданин вообще? Что это такое? Значит, смотрите, человек, когда рождается, он рождается человеком. Запомните раз и навсегда. Вы родились на планете Земля, на той территории, на которой вы родились. Вы являетесь в первую очередь человеком. Во вторую очередь вы являетесь коренным народом. Вот здесь бытует основное заблуждение, что народ это когда много человеков. Нет, народ это тот, кто народился на народ. Вот тот, кто народился народ и есть народ. А, то есть один человек. Один человек равен одному народу. Это логично. Никого не слушайте, никаких филологов, нет таких правил русского языка, что народ – это множественное число. Это величайшее заблуждение, величайшая иллюзия, прекратите в нее верить. Так вот, как только ребенок родился на свет, в отношении него стала действовать декларация о коренных народах. С точки зрения правовой системы. То есть прежде всего вы человек, и на вас распространяется действие а, декларации о правах человека международной и распространяется действие декларации прав коренных народов. То есть, ребята, по рождению вы все человеки с большой буквы. Человеки. Человек – это юридический титул. Запомните это раз и навсегда. Человек звучит гордо, почему так говорили. Потому что человек – это юридический титул. Человек родился на той территории, на которой он родился. Эта территория принадлежит ему. Со всеми ресурсами, благами, богатствами и так далее. Эта вся территория, вся принадлежит человеку. И та территория, на которой человек был рожден, там он является коренным народом. В отношении него, еще раз повторюсь, действует Декларация Коренных Народов. Так вот, ребят... В а следующем номером программы, да, когда ребеночек родился, что делают родители? В первую очередь, мама с папой путем совместного творчества придумывают ему имя. Так вот, имя принадлежит этому ребенку или нет? Нет, ребят, не принадлежит. Имя – это совместное творчество мама с папой. Дальше идет отчество. Отчество тоже не принадлежит ребенку, понимаете? Это папина заслуга. И дальше идет семейная фамилия. Фамилия как бы тоже вам не принадлежит, понимаете? Вас фамилиями, отчеством наградили ваши родители. То есть у вас не было права выбора. С точки зрения мироустройства вас лишили прав и основных свобод. То есть ваше право на имя, фамилию и так далее было нарушено. Потому что вас не спросили, когда этим награждались. Вот э, с этим не надо спорить. Это надо просто принимать как данность. То есть и, и имя, фамилия, отчество вам не принадлежит. Значит... Э... После того, как вы родились, мама с папой придумывают имя вам, дают отчество, фамилию, идут в органы ЗАГСа, да, и там вам выписывают свидетельство о рождении, где в свидетельстве вас уже приглаждают к тому, что вы являетесь гражданином. Я вам поясню, что такое являться гражданином. Человек, которому принадлежат территории со всеми ресурсами, они принадлежат, земли, ребята, территории и ресурсы принадлежат только человеку. Почему? Потому что государство, как таковое, с юридической точки зрения, это продукт жизнедеятельности человека. Запомните, государство само по себе не существует. Человек соучреждает или учреждает государство. Почитайте закон о том, как создаются государства. Любые два, три, 4, 5, 6, 10 человек могут объединиться, и создать свою конституцию, и создать свое государство, и объявить о создании государства в ООН и так далее, подать на регистрацию государства. То есть, пожалуйста, без проблем, можете создавать на своей кухне свои государства, и оно будет абсолютно легитимным. Другой вопрос, там еще целая процедура на 15 лет признания этих государств, да, это другой вопрос, но тем не менее создать государство может любая группа лиц. Поэтому, ребят, кто создает государство? Человек создает государство. Понимаете? Ни кошка, ни мышка, ни зверушка. Человек создает государство. Когда человек это делает, он кем становится по отношению к государству? Он становится соучредителем этого государства. Понимаете? Соучредителем. Если вы внимательно прочитаете конституцию любого государства, то что такое конституция? Конституция – это устав. Если мы будем сейчас разговаривать юридическим языком, языком именно политическим, государственным, да, то Конституция Российской Федерации является ничем иным, как уставом юридического лица. Юридическое лицо, допустим, Российской Федерации имеет в своем уставе Конституцию Российской Федерации. Так вот, что там написано в, этом, в этой Конституции? Вы прочитаете такой пункт, который гласит, что вся власть, принадлежит народу». А мы уж с вами выяснили, кто такой народ, да? Народ – это человек, который народ на народ народился, то есть это тот, кому принадлежат все земли, территории и ресурсы этих земель. То есть самому человеку, как, как факту, да, не, как бы пока еще ничего не принадлежит. Человек, он и в Африке человек, он имеет руки, ноги, да, но ну, он человек, вот. А народ это тот, кто народ, народ народился, да, сверху на свой род народился. И, соответственно, по праву рода, ребят, есть такое право рода, первородное право, по-другому оно еще называется. Так вот, по первородному праву человеку принадлежат территории и все, что на них находится. То есть, по-хорошему, по-хорошему, не самому человеку, как таковому принадлежат, да, а народу. А почему народу? Потому что там возникают различные имущественные взаимоотношения, там и так далее, да. То есть э у народа как такового у них уже есть какой-то такой нажитый скарб, какие-то на нажитое имущество, там еще что-то. Поэтому э не лишается это все. То есть все, что накопил твой народ коренной, да, твой, твой род, все, что накопил, э ты как бы по рождению претендуешь сразу на все. Понимаете, да, логику? Так вот, в Конституции любой страны сказано, по-другому они просто не могут сделать Конституцию, что народ является высшей властью. Народ является высшей властью, да? Высшим органом власти является народ. Тот, кто владеет землями, территориями и так далее. Но когда этот народ соучреждает государство, да, соучреждает то он как бы, как бы в кавычках передает все, что он имеет в пользу государства. Понимаете, такой хитрый ход. То есть, да, да, ты народ, но как только ты соучредил, все твое имущество становится нашим имуществом. А тебе спасибо, мы тебе пенсию начислим, стипендию там и так далее. Вот, за твое имущество, за твои земли. Вот такой вот, ребят, хитрый обманный ход делает любое государство с любым гражданином, неважно какая это страна. Так вот, по-хорошему, по-хорошему, с гражданином, кто такой гражданин? Давайте разберемся, кто такой гражданин. Значит, человек соучреждает государство. То есть что он делает? Он подписывает некий договор с этим государством, да, либо уставной делает договор, но ну, как бы уставные правоотношения регистрирует, а, что он учреждает государство, ну, либо уже он там, народ, народ народился, да, человек народ народился и становится соучредителем. То есть он как бы вступает в это общество. Но вступая в это общество, он вступает не просто так, он вступает, подписывая некий договор о соучастии в этом мероприятии. То есть он становится, по большому счету, участником. Вот. Участником чего? Участником юридического лица. Но если посмотреть конкретно на нашу Российскую Федерацию, то Российская Федерация является некоммерческой организацией. Ты, соответственно, приобретая гражданство, да, то есть вступая в члены некоммерческой организации, ты становишься участником некоммерческой организации. Ну, это все завуалировали. И поэтому, чтобы так длинно и долго не произносите, чтобы никто не догадался, кто вы есть на самом деле. Вас назвали гражданином. По большому счету, по хорошему, де юра и де факто, да юра. Давайте так скажем. Юри, с юридической точки зрения, гражданин – это некая, это некий юридический титул, который появился при том, что человек вступил в некие отношения с государством, да? по-хорошему, должно быть подписан некий договор, но так как договора нет, все это регламентируется, скажем так, законом о гражданстве. Вот. Но вы знаете, что происходит при вот этом законе о гражданстве? На самом деле, по-хорошему, по вообще прям по-красивому, значит, должен быть закон о гражданстве должен содержать следующие статьи. Что вы как народ, передаете государству в распоряжение, безвозмездное пользование, значит, все, все свое имущество, да, включая земли, недра, леса, поля, воду и так далее, а государство вас за это обязуется а, социалкой там награждать, я не знаю, бесплатную медицину, сады, школы, тра-та-та, да, и все вот это вот по списочку. Но! Значит, А что является договором у нас на самом деле? Устав. А что такое устав? Мы определили выше. Устав это Конституция Российской Федерации. То бишь, ребят, наш с вами договор между человеком и между государством есть Конституция Российской Федерации. Гарантом Конституции, то есть тот, кто гарантирует ее исполнение, исполнение этого договора, является кто? Президент Владимир Путин в настоящий момент. Ну, давайте разбираться, что же такое за договор. Да, действительно, в этом договоре прописано, что каждый человек, значит, имеет право на образование, причем в принудительном порядке. Так, если что, на минуточку. Да? Ребенок не успел родиться, но он в принудительном порядке обязан обучаться. Да? Общеустановленным государственным стандартам вот, образовательным. Обязан обучаться. То есть что это значит? Что вам с детства, с рождения припаивают систему зомбирования. Да? Наши школы все знают, что это система зомбирования. Сады, школы, институты. Это вот вас готовят биоробота, зомби-ящика. Но до этого мы еще дойдем, ребята. Значит, понимаете, да, что вы вступаете а, в некие отношения, соучреждая государство, на основании договора Конституции, оно уже и устав этой организации, да, и вы, а, скажем так, в подтверждение того, что вы заключили этот договор, получаете паспорт. И паспорт нам говорят, что паспорт якобы подтверждает то, что вы гражданин. Того государства, которое написано на паспорте. Ребят, на самом деле гражданин – это тот, кого не обманывают. <с> Давайте разбираться, почему я говорю, что обманывают. Значит, скажите мне, пожалуйста, вот если среди нас есть юристы грамотные, значит, новорожденный ребенок имеет право заключать договор с кем бы то ни было, даже с субъектом права, таким как государство. Имеет право ребенок заключать? Не имеет, вы скажете. И скажете еще, ну родители за него волей изъявили. Отлично, родители волей изъявили. А родители имеют право за новорожденного делать такой выбор? Если вы посмотрите а, законы прав человека, то там написано, что каждый человек вправе выбрать гражданство. А здесь получается выбор без выбора. То есть, что получается? Что ребенок рабов автоматически раб? Ну, под рабом, я сейчас, под рабом я сейчас понимаю, как раз-таки гражданина, да. То есть, если родители граждане РФ или какой-либо другой страны, то их рожденный ребенок автоматически приобретает статус раба. Понимаете, в какую кабалу нас всех втянули? По-хорошему, по-хорошему. Значит, международные нормы права, которые, кстати, превыше всех норм российского законодательства, превыше, это даже в Конституции написано, что если вам здесь что-то не нравится, смотри, нормы международного права. Так вот, ребят, в этих нормах международного права прописано, что человек имеет право выбрать гражданство. А Когда он имеет право выбрать? Когда он достигнет совершеннолетнего дееспособного возраста. Да? У нас ребенок несовершеннолетний, новорожденный, автоматом каким-то образом сразу получает свидетельство о рождении, в котором хоп, она, а о чем мы увидим, я гражданин. То есть он не успел родиться, не успел ничего обдумать, да, и родители такие тоже бездумные, сразу пошли его быстренько зарегистрировали, свидетельство о рождении получили, и все земли, которые причитали, земли там, все, что роду принадлежало, хлобысь такие сразу там, и бездумно, никакие договоры не подписывали, ничего вообще не делали, и паспорт это, собственно говоря, нет, у нас гарант гарант конституции и какие-либо обязанности со стороны государства, да, когда возникают, когда мы паспорт получаем. А что такое свидетельство о рождении? Это ничего. То есть получается, что получая свидетельство о рождении, родители, земли, ресурсы и так далее, все, что принадлежит ребенку, автоматически передают государству, а государство им взамен что? А взамен ничего, потому что ребенок недееспособный. Единственное, что государство ему делает в обязательном порядке, ребят, в обязательном бесплатном порядке. Все, что государство делает для ребенка, это бесплатное образование. Сад, школа, вот это вот обязательно бесплатно. Вот чем расплачивается государство за то, что вы ему дали, подарили свои земли, которые содержат леса, золото, алмазы, нефть и так далее. Понимаете, да, то есть без вас вас женили. Вы раб по рождению, неважно в какой стране вы родились. Самое ужасное, ребят, вот э, сейчас очень больная тема СССР. Сейчас все возрождают СССР, поднимают его, но все упускают одну важную деталь. Почитайте, пожалуйста, внимательно закон о гражданстве СССР. Почитайте, пожалуйста, внимательно Конституцию СССР. Неважно, какого года, да, 32 -го, 33 -го, там, 77 -го года. Почитайте, вы не увидите там слово «человек» вообще. В СССР человека не было. В СССР сразу рождались рабы под названием граждане СССР. Вся конституция написана про граждан СССР. Вся э, закон о гражданстве, да, который там 78-го года и так далее, да, и 90 -го какого-то года, тоже написан. Э, ну не 90-го, 78-го года, да, по-моему, закон о гражданстве, тоже написан для граждан, то есть слово человека, ребята, в СССР не было, понимаете? То есть ребенок сразу рождался гражданином и все такие: я бьют себя в грудь, я гражданин, я родился в СССР, молодец, ты родился на той территории, которая была оккупирована оккупирована некой управляющей компанией под названием СССР, которая по рождению тебя автоматом признала рабом, изъяла у тебя без твоего согласия, без твоего понимания, изъяло у тебя сразу же по твоему рождению, как только тебе пуповину перерезали, да, сразу у тебя изъяло все, все территории, все земли, все-все-все, да, дало тебе, да. Ну, СССР был, честно сказать, ребят, еще по-божески с вами общался, да, то есть он вам и какую-то медицину давал, и то, и все, но опять же, да, все мы знаем, что э, дефицит был создан искусственно, и голод, и вообще все, что у нас тут было, что ничего не достать, вот эти наши тяжелые там э, всеми любимые, любимые, ностальгируемые советские времена, это все было создано искусственно. СССР всегда была, есть и будет богатейшая страна, потому что, имея такие ресурсы и такие земли, но ну, невозможно быть нищебродами, невозможно, ребята. Так вот, что я хочу сказать. Значит, и гражданам СССР, которые до сих пор не могут понять, что они еще больше рабы, чем рабы РФ, и гражданам РФ я хочу сказать, что ребята, и те и другие вырабы, вырабы по рождению и так далее. Дальше, если разбирать тему гражданства, да, значит, если вы прочитаете внимательнейшим образом закон о гражданстве СССР, там сказано, что из СССР можно выйти только в установленном порядке. Это либо подать, значит, определенное заявление по установленной форме в Верховный Совет на рассмотрение, на выход из гражданства. Что такое было выход из гражданства в СССР? Ребят, это это выделение вам вашей доли в натуре. То есть отделение вам вашей земли, вашего золотовалютного счета, который накапал за использование ваших земель, ваших недр и так далее. То есть то, чем владеют коренные народы. Понимаете, да? Вот, то есть... Этого не делал никто и никогда, практически из СССР не выходили, если выходили, это все держалось под строжайшим запретом, и если кто-то волей изъявлял выйти из СССР, хотя право такое было, ребята, это расстрел, это измена родине. Вот вот и все. Почему? Потому что была статья, что невозможно, невозможно а по этому закону было запрещено иметь двойное гражданство. Тот, кто имел двойное гражданство, это измена родине. Там так и написано. Двойное гражданство в СССР запрещено. Не дай бог, ты там что-то против твоей страны крякнешь. Тебя расстреляют, как врага народа, и семья твоя будет врагом народа, понимаете? И все, и никто не устроится ни в институт, ни в школу, никуда вообще. Все, будет семья с голоду рад тебя расстреляют. Вот что было в СССР. Так вот, ребят, в установленном законом порядке через Верховный Совет никто не выходил. Никто не выходил. А по-другому, по-другому, приобрести гражданство Российской Федерации не представляется возможным в силу закона. Я еще раз обращаю внимание на то, что даже если государство не перестало существовать, законы никто не отменял. Закон СССР о гражданстве как действовал, так и продолжает действовать. Соответственно, все рожденные в СССР по сей день имеют гражданство СССР. Никто оттуда не выходил через Верховный Совет в установленном э, законом порядке. Никто не писал заявление о вступлении в гражданство Российской Федерации. Хотя нам все мы все органы МВД, я очень много писем начитала и ответ на запросы от граждан в МВД, да, что на каком же основании я приобрел гражданство э, Российской Федерации? Так вот, ребят, там написано, что э, все эти отписки содержат одну и ту же фразу что в установленном порядке пункт, статья 13, пункт 1, да, то есть автоматом вы стали гражданином Российской Федерации. Опачки, а как это так? Я, значит, законы СССР действует о гражданстве, я не выходила, меня не выпустили, долянку мою не выплатили, да? И я каким-то автоматом стала гражданкой или гражданином Российской Федерации. Интересно, таки каким? То есть я приобрела двойное гражданство. А двойное гражданство по законам СССР это измена родине, расстрел, понимаем, да? Так вот, кто-то где-то нас тут дурит. Вот Давайте разбираться, кто и где, какая падла нас тут дурит. Значит, ребят, в правом поле международном такая страна, как СССР, она существует. И до сих пор Российская Федерация, она является не правоприемником, никем кем иным. Она является продолжителем. Продолжителем. То есть РФ это и есть СССР. Значит, федерация – это со союз. Это тождественные слова. Федерация равно союз. То есть они переименовали, сделали масло масляное. Да, они как бы говорят, нет, мы другая страна, а то все, ничего не действует. Все это чушь собачья. Если вы зайдете на официальный сайт kremlin.ru или pravo.gov.ru, да, американский сайт. Вот, почему? Потому что gov это government, правительство переводится. Вот, американский сайт размещен на американских серверах, на самом деле, физически, вот. Поэтому на этих сайтах, которые являются у нас основными скажем так, законодательными, да, ну как бы официальными сайтами, где у нас содержится вся официальная информация, вы там увидите ужасающую картину. Все законы Российской Федерации действуют, и статус там написан «Действует! Круто!» Все действует, так что вы, ребята, не надо никого ничего запрашивать, не надо абсолютно бегать, какие-то расследования проводить. Вы по закону, граждане СССР то, что вам сейчас глупые мвдшники пишут отписки и говорят, что значит вы граждане рф автоматом ставший пулеметом, ну они говорят чушь, потому что тогда вы все все абсолютно все являетесь изменниками родины и подлежите расстрелу то есть, в принципе, у нас сейчас такой закон военного времени, и если вдруг чё, если вдруг какая-то власть сейчас самоорганизуется и скажет, что мы СССР, и без суда и следствия вас всех расстреляют, абсолютно. А вы знаете, что такое предательство Родине? Так вот, измена Родине, да, измена Родине э, у нас прописана в законах СССР очень четко. это когда гражданин СССР устраивается на работу в госслужбы иностранного государства. По отношению к СССР Российская Федерация является иностранным государством, это иная страна. Да? <смех> Иная страна. Так вот, вы все изменники Родини, кто работают там в МВД, в полиции, в судах, в прокуратуре, в МФЦ, там, я не знаю, в администрациях городов и так далее. Вы все преступники, изменники Родини. Значит, еще один хочу затронуть юридический момент, очень важный, что... В чем отличие между страной и в чем отличие между государством? Государство это юридическое образование, это а, субъект, ну, право субъект, да, то есть это некое юридическое лицо. Страна же это а, значит территории. Страна имеет территории. Государство территории не имеет. Вот в этом-то как раз таки и различия. СССР была страной со своими территориями. И эти территории по сей день закреплены за Союзом Советских Социалистических Республик. У Российской Федерации территории нет. Абсолютно нет. У Российской Федерации все, что есть из территории, это тоненькая полосочка под названием граница РСФСР. Так вот, ребята, эта тоненькая полосочка и является территорией Российской Федерации. Есть еще такой очень интересный термин, хочу вам рассказать, называется он юрисдикция. Так вот, юрисдикция это некое такое право осуществлять суд. Так где может Российская Федерация осуществлять свою юрисдикцию? Согласно Конституции, по-моему, если я не ошибаюсь, статья 69, но ну, могу ошибаться, ребят, вы проверьте, я уже не помню на память. Согласно этой статье юрисдикция Российской Федерации распространяется на океанический шельф и особо экономические зоны. Так вот, ребят, я спешу вас обрадовать, что не распространяется. Почему? Потому что зона континентального шельфа принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик. А острова и особая экономическая зона то же самое. То есть... Все, что себе смогла застолбить, якобы застолбить Российская Федерация, это вот эти два места, да, то есть 200 миль по береговой линии в море, континентальный шельф и некие острова, да, ну в частности остров русский, особая экономическая зона, офшоры. То есть России принадлежит офшоры и морское дно. Вот. Ну, это они так захотели и написали в Конституции. Но на самом деле, если разбираться глубже, то, ребята, и этого у них нет. Почему? Потому что для того, чтобы осуществлять юрисдикцию на той или иной территории, территория должна принадлежать этому государству. То есть это государство, по меньшей мере, должно стать страной. Страной. А если у государства нет территории, значит никакой юрисдикции... Речи быть не может. Абсолютно. Вот Должны быть территории. А раз территории нет, то, извините меня, какая юрисдикция, где юрисдикция? Но тогда вступает в силу, раз вы говорите про морское право, да, тогда вступает в силу морское право. Да, это территории чего? Судов. Вот, ребята, они и понастроили столько судов. Да? Суда, <сюда> суда у нас стоят в виде судов, районных судов, федеральных судов, мировых судов и так далее. Вот она, где отправляется юрисдикция Российской Федерации но опять же если копать и разбираться то выясняется на поверочку если проверить любой суд выясняется такая очень интересная вещь оказывается что вот эти здания в которых расположены суды они не принадлежат российской федерации они принадлежат субъекту российской федерации и там как-то все туманное собственника не найдешь ни одного здания ни у одного ребят нет собственника. Или собственник какой-нибудь левый. Вот, допустим, все районные суды города Москвы записаны на собственника, вот сейчас внимательно, города Москва. То есть я не нашла в, на сайте официальном egrayul.nalog.ru такого правообладателя, такое юридическое лицо под названием города Москва. Вот. Хотя все суды принадлежат вот этому якобы юрлицу, но его нет в помине. Что это такое, как это было зарегистрировано? Значит, Собянин мне тут затруднился ответить и написал какую-то ересь. Вот, письмо у меня такое официальное есть, я запрашивала. Но теперь мы плавно подошли к судам, и я вам хочу сказать, что судов первой и второй инстанции не существует. Они не оформлены по законам Российской Федерации, а это значит, что они не принадлежат, то есть юридически они не оформлены, их нет, они не зарегистрированы, ни как самостоятельные юридические лица, ни как филиалы, обособленные подразделения. То есть регистрации судов первой и второй инстанции не существует. Судов юридически де юра, не существует. Де-факто стоит какое-то здание. Дальше, значит, все федеральные судьи, ну и мировые тоже, мировые федеральные судьи. Если вы внимательно посмотрите, вы узнаете, что как у нас созданы суды. Вот здесь, кстати, очень интересная штука. Смотрите, значит, человек, возвращаемся к человеку. Человек а, вступает в сговор с неким, с неким государством да, и на основании договора под названием Конституция а, соучреждает это государство. В Конституции прописано, что все суды Российской Федерации, ну это на самом деле, я про Российскую Федерацию рассказываю, но такая же, такая же история везде-везде-везде, в Беларуси, в Казахстане, в Украине и во всех европейских государствах, ребят, все одно и то же, да, и что возьми Эстонию, что Латвию, все везде одинаково, это не важно, это общая картина мироустройства, чтобы вы знали. Значит, смотрите. Все суды созданы на основе Конституции. И в Конституции говорится, что значит, человек с государством договорились на основании устава создать суды. Если мы еще и вспомним, что человек равно народ, и народ есть высшая власть, да? то бишь мы понимаем, что поскольку суд создан Конституцией на основе Конституции, то суд уже заведомо ниже по статусу, чем человек. Понимаете, да? Так вот, Дальше, значит, создается суд некой конституции, дальше выпускается значит федеральный конституционный закон номер один о создании судов, дальше выпускаются федеральные законы сначала о создании неких судов, ну, допустим, районных, да, конкретным федеральным законом создаются конкретные а, в округах и там в районах, да, федеральные, мировые, там, и еще какие-то суды. И еще есть одно постановление, которое конкретно в эти суды на работу назначает судей. Так вот, ребят, если вы вернетесь к нашему первоисточнику к правовой информации кремлин.ру или правогов.ру, вы увидите, что все эти федеральные законы и о создании судов федеральных и мировых, и о, созна... о создании и назначении туда судей, они все недействительны. Почему? Потому что есть указ президента о праве значит издания выхода подписания нормативно-правовых актов да, в течение 10 дней после подписания президентом нормативно правовой акт должен быть в трех ресурсах размещен по регламенту. Эти все, все федеральные законы не соблюдены, размещены без соблюдения этого регламента. И есть разъяснение Верховного суда, Разъяснения в общем доступе. Вы знаете, да, что разъяснения Верховного Суда, определения Верховного Суда, они обязательны к применению всеми судами. Так вот, ребят, есть разъяснение, в котором говорится, что в принципе, в принципе факт доказывания того, что а, НПА издан с нарушением сроков или процедуры, он не нужен. Есть такой а, судья Жилин, если я не ошибаюсь в фамилии. Вот, который выдал особое мнение судьи по этому поводу и сказал, что не требуется никакого разъяснения, не требуется судебного доказательства, требуется любому суду, просто указать на факт нарушения и предъявить доказательства, а доказательства очень просто. Право.гов.рф набираете и ищете любой федеральный закон, ну допустим 88-й о назначении судей, да, Люблинского районного суда города Москвы, ну к примеру, вот или там о создании, да, создания Люблинского суда и сверху вот когда вы найдете на правогов.рф там очень много много всяких иконочек, вам нужна иконочка с латинской буквой «Ай». И вы на нее нажимаете, и там будет написано, значит, когда он подписан, когда он размещен, где в какой там в российской газете или где-то там на каких-то ресурсах. Вот, и вы увидите, да, что 10 дней там явно вообще не алё, То есть ничего не действует. Ребят, и этого достаточно. Вам не надо делать никаких запросов, абсолютно ничего. Вам достаточно в любой апелляции, в любом решении, в любом еще каком-то споре просто сослаться и приложить скриншот с сайта. И всего этого вполне достаточно, чтобы ни суд, ни какая-либо инстанция не могла как-то отвертеться и сказать, что нет, это неправда. Этого вполне достаточно. Только фотоэкрана, скриншот вот этого сайта не забывайте прикладывать. Да, на, на, именно на дату, когда вы пишете вашу какие-то жалобу, апелляцию или что вы там, возражение или что вы пишете. Просто понимайте, да, что судов первой и второй инстанции не существует на бумаге. Их никак не существует. Так вот, судьи в мантиях сидят поддельные, да, некие субстанции в черных мантиях мы их называем. Вот. Более того, ребят, более того, про судей, они преступники все, они все враги народа. Почему? Потому что если вы почитаете закон о суде, то там все четко сказано, что судьей может быть. Только гражданин Российской Федерации. А как они, извините, вступили в гражданство, если они не выходили из СССР? То есть они незаконным способом приобрели второе гражданство. А это измена Родини. Понимаете? И это преступники. Преступники, изменившие своей родины, которые что-то пытаются против вас вынести. Так будет преступник против вас выносить здравый договор, здравое решение? Нет, не будет. Вот, ребят, что еще хочется сказать про суды? Поскольку судов юридически и физически не существует, вот, то есть они не зарегистрированы, не легитимны, вообще созданы, я не знаю, там как маскарад на основе чего, как относиться к судам? К судам относиться как к художественной самодеятельности. Видите там себя достойно, видите себя прилично, понимаете, что художественная самодеятельность, хотя я в принципе не люблю, я как-то по высокому искусству больше специализируюсь. Вот. Но тем не менее, да, приходить туда иногда интересно, Знаете, самодеятельность у нас насильно просвещает, но что делать. Вот. Ходим, просвещаемся, ребят, судим, все приносим, говорим, что вы, товарищи, не существуете, поэтому подчиняться каким-либо при просьбам распоряжением преступников вы не собираетесь почему потому что вы носите гордый титул человека а они преступники вот и все более того судов нету поэтому вот это вот сесть встать суд идет еще что-то знаете что это такое я вам расскажу что это такое это определение вашей дееспособности значит когда вам кто-либо Uh, ну, допустим, я не знаю, ГИБДД вас на дороге остановила, либо вас uh, в суд вызвали, либо еще какие-то полицаи, там, кто угодно. Когда вас просят, ну, даже они не просят, они же требуют, да, сесть, встать, предъявить, там, еще что-либо сделать. Это негласно, ребят, проверка вашей дееспособности. Если вы человек... Uh, и обладаете некой внутренней суверенностью, да? то есть вы никому ничего не должны, вам никто ничего не должен, вы ни от кого ничего не требуете, вы живете на uh, своих каких-то началах, и у вас вообще в принципе все хорошо, и тут к вам приходит какой-то судья и говорит, встать, суд идет. Вот он, простите, кто, чтобы он мне отдавал команды? Или кто я? Вот здесь я вас попрошу самоидентифицироваться. Потому что если вы человек, здравый человек, дееспособный, в нормальном психическом состоянии находитесь, да, то есть не дебил, вот, то с чего бы кто-то, какая-то субстанция, не, не установленная в черной мантии, да, отдавала бы вам приказы? Вы что, простите, в армии находитесь? Или что? Или вы настолько дурачок, что вы не можете понять, сесть вам или встать вам, и вам нужны чьи-то приказы, ну, как бы вот вы поймите одну вещь, как они вас проверяют. Если вы хоть раз встали, все, ребята, с вами дальше никто разговаривать не будет. Вы подчинились приказам. Человек... Находясь в, своей, в своем уме, в здравой памяти, вообще в трезвой, здравой, в здравом уме, он никогда в жизни не будет подчиняться чьим-либо приказам. Сесть, встать, предъявить, что-то там еще, никогда в жизни он не будет этого делать. Вы что? А тут я тут была недавно в суде, все прыгают, как кузнечики, сели, встали, сели, встали. Судья пришла. Какая она судья? Она преступница, она враг народа. Она изменит родину, ее надо расстрелять. А они перед ней сели, встали, сели, встали. Ну, дебилы недееспособные. Правильно тут над всеми ржут, да, там. Рабы дебилы недееспособные. Только приказам можете подчиняться. Ну, как иначе. Ну, если вы так себя ведете, то есть, по большому счету, ребят, что бы вы там дальше в суде не несли, какой бы чушь вы не несли, это уже будет чушь. Вы свой статус должны подтверждать изнутри вашим поведением и вашим, вашей степенью осознания что происходит вообще в принципе да? давайте дальше продолжим значит когда вы приходите в суд ну раз уж мы заговорили о суде когда мы приходим в суд то они с нас просят, предъявите паспорт. Вот здесь вот а, мнения разделились, очень многие ребята говорят, что вот, вы предъявили паспорт, вы признали себя гражданином, и поэтому там рабом, и они вас там судят, что хотят, делают. А, ну, знаете, я всегда пред... <говорю>, говорю о том, что можно всегда предъявить паспорт со встречным требованием, сказать, что 152 ФЗ, предъявите мне, пожалуйста, бумагу. О персональных данных, да, то есть какого фига вы на какой-то непонятный бумажный носитель переписываете мои паспортные данные. Все-таки они а, персональные, да, это во-первых. Во-вторых, что вы с ними будете делать, я вам добро не, да не даю. Можно прийти с заготовочкой, что я отзываю, все, что вы там себе переписали. Ну, можете дать, а б чем... а не дать? А чего человеку не дать, если он просит? Значит, по поводу паспорта, ребят, надо тут совершенно спокойно успокоиться паспорт недействительный, паспорт является ничем иным, как пропуском, я не знаю, проездным билетом, ну, удостоверение личности это не тянет вот но это все что угодно но это не паспорт почему потому что если вы откроете значит закон о паспорте и откроете положение до да, о том как этот паспорт делается то вы увидите что там очень много нарушений начиная с печати они либо красные либо черные да знаете что по приказу отдела производства в такому всероссийскому госту значит красные печати это печати для копий документов Черной печати, насколько я помню, это для внутреннего пользования, да, для удостоверения МВД там, и всяких внутренних, а, внутренних вещей. То есть, по большому счету, чтобы это был официальный документ, должна быть синяя, мокрая гербовая печать, и причем установленного образца 42 миллиметра, а не та бздюлька, которую нам в паспорте всем проштамповали. Да? Потом у половины населения а, в паспорте а, печать ФМС, которые уже давно расформировали, его нет, миграционная служба, то есть половина причислили к мигрантам. На каком основании, почему, непонятно. Да? А, следующее, на что обратить внимание, все-таки паспорт это не что иное, как договор. Да, договор между человеком и между государством. И поэтому в паспорте совершенно законно стоит подпись лица, выдавшего паспорт. Но однако без дома, без имени, мы даже не знаем, была ли доверенность у той тетеньки, дяденьки, кто нам тут расписался так коряво в договоре. У них, как правило, какая-то одна на всех единая загогулистая, огромно размашистая роспись. Да, но кто это такой, хрен узнает знает. Кто там от лица государства с вами заключал договор. Потом иди священник. Да, с кого вот требовать свою мзду, вот, свои проценты за пользование недрами ресурсами. Вот. В общем, ребят, что еще? Значит, с нарушением. С нарушением написано имя, фамилия, отчество, хотя в том, же, в том же законе и говорится, что все должно быть дословно и точь-в-точь -точь переписано со свидетельства о рождении. Но фамилия и отчество там написано все за главными большими буквами, а это говорит о том, что паспорт подтверждает не что иное, как ваш статус юридического лица. То есть гражданин равно юридическое лицо, ребят. Если кто знает, кто получал э, свидетельство на ИП, но ИП регистрировал, вы знаете, да, что у них по распоряжению налоговой, по внутренним там всяким и внутренним э, юридические лица пишутся все, все за главными буквами. Вот. Так вот, э, у вас фамилия, имя, отчество написано за главными буквами, это значит, что вы юридическое лицо. Ну, многие сейчас мне будут возражать и скажут, что нет, это физическое лицо, ребят. Физическое лицо это еще хуже подождите сначала давайте договоримся с тем что все-таки гражданин это юридическое лицо никакое это не физическое лицо вот кто такое физическое лицо у нас в законе не определено но у нас закон говорит следующее если вы что-то не нашли смотри наверх а наверх это международное право а по международному праву физическое лицо это мертвый либо не дееспособный человек то есть там, где вы за себя там не можете крякнуть, да, там вы будете физическое лицо. Вот. А пока вы юридическое, пока вас не лишили всех прав. Значит, давайте теперь разберемся по иерархии, кто такие лица и прочие твари, которые есть у нас в законе. Ну, это в законе, кстати, любой стороны, потому что все же списано, слизано, блин, с одного источника, поэтому чего уж тут грешить-то, да, ну, все в этом замешано. Значит, смотрите, есть человек. Человек – это вообще птица гордая. У него есть юридический титул, да, под названием, в международном праве называется «статут». Выучите себе новое слово, не «статус», да, а «статут». Это юридический титул. Человек. Человек обладает правами и свободами. Вот это очень важно. У человека есть права и свободы и никаких обязанностей. Он никому ничего не должен. У него есть права и есть свободы. Он свободен, он свободен перемещаться, имеет право жить на любой территории, в любом государстве, где бы ему там не понравилось. Понимаете? Вот. Значит, как только... Человек женится на государстве, то есть вступает с ним в интимные отношения в виде там, заключения определенного договора, который нас обзывают паспортом, да, и там на основе конституции. Человек теряет свои свободы абсолютно вот, и становится гражданином. Так вот, ребят, у гражданина, у гражданина у него остаются только права и уже добавляются обязанности, но свобод у гражданина уже нет. Гражданин уже не вправе свободно перемещаться по земному шарику. Да, он вправе свободно перемещаться, но только в территориях, в пределах государства. А как мы знаем, у государства территории нет. То очень любопытная картина вырисовывается. То есть ты как бы перемещайся. Но вся наша территория – это граница. Вот за ее пределы нельзя. А так перемещайся. Ну, то есть кто такой гражданин? Значит, ребят... Человек это человек, это я, это вы, это руки, ноги, голова, это что-то, кто действует, ест там в эту голову да, и так далее. Кто такой гражданин? Гражданин это уже юридическая форма, это продукт жизнедеятельности человека. Человек уже учреждает гражданина, это как, как статус. Вот э, вы разделяете эти вещи, они не тождественны. То есть человек и гражданин это разные вещи. Да? Это как все равно как одеть э, костюм. Может быть, костюм зеленый, может, красный, может, черный, может, синий. Сегодня я в синем, завтра я в зеленом, послезавтра я в красном, да. Но в общем и в целом это костюм. То есть я человеком как была, так и осталась. И неважно, какую, какую одежду я на себя надела. Так вот, ребят, э, как раз-таки вот гражданин это есть некий такой ваш юридический статус, и не более того, это как маска, да, сегодня я гражданин. Так вот, гражданин, вступая в дальнейшие половые связи с разными структурами уже какого-то государства, значит, соучреждает с этими структурами некие лица. То есть все лица, которые у нас, и всякие зверушки, непонятные термины, потому что ни один термин у нас не определен в законе. Вот. Всякие зверушки, которые появляются в процессе значит, этого брака, этого соития, вот эти зверушки уже не обладают никакими правами, они обладают только обязанностями. И еще раз повторюсь, человек обладает правами и свободами, прежде всего свободами. «Человек, когда соучредил гражданина, гражданин лишается свобод, у него остаются права и добавляются обязанности перед государством прежде всего». Понятно, да? Потому что он участник НКО, потому что он член этого общества, у него уже появляются некие обязанности. Дальше. Значит, гражданин, вступая в разные половые связи с разными структурами внутри НКО, внутри государства, да, учреждает разных зверушек и лиц. Вот, ну, про какие зверушки я говорю? Сейчас, сейчас вам расскажу. Вот, эти зверушки, лица уже не имеют даже прав. Ну, они имеют, ну, настолько мизерно. В основном, они имеют одни обязанности. В основном. Вот, прав там практически нет. Значит, здесь появляются всякие зверушки под названием физические и юридические лица. Ну, с юридическими лицами это понятно, да, это всякие коммерческие, некоммерческие организации, то есть это какое-то дело, деятельные там всякие, общественные организации, да, это юридические лица. Кто же такие физические лица? Да, по нашему закону хрен его знает, кто это такие. Но, значит, путем логических изысканий можно догадаться, что если взять и нажать Find, да, или Ctrl-F, и по всем законам вот так пробежаться, и как как говорят юристы, если термин не определен законодательно, да, то надо смотреть, как он выражен через права через права, обязанности в законе. То есть э, поиском мы выискиваем все, что относится к физическому лицу и из вот этой вот кучки, которую мы там накопали, кучки статей и законов, да, ну, скажем так, косвенно понимаем, кто же такое физическое лицо. Так вот, я вам скажу, ребят, физическое лицо, это какой-то дебил, абсолютно понимающий, что он творит, вот, и причем его там нахлобучивают по полному в этих законах, не дай вам Бог, понимаете, чтобы вас там кто-то где-то на... Назвал физлицом. Вот, ни в коем случае, никаким физлицом. Знаете, как мне сказала одна женщина недавно, я так очень порадовалась за ее такую прямую логику. Она сказала, нет, интересно, значит, в банк меня принесли ноги, договор кредитный, подписывали руки, отвечать должно за все физическое лицо. <связь> То есть это говорит, почему у вас такая расчлененка? <связь> вот. Поэтому, да, ребята, расчлененка у нас процветает, значит, в нашем законодательстве. А все почему? А все потому, что, значит, одна основная, основная цель законодательства значит убрать у физического лица любые права там обязанности обязанности обязанности то есть раб конченый физическое лицо это раб конченый если вас признали где-то физлицом или назвали да особенно в банках очень любят выплатить как будете как физлицо? лицо то есть вы там пришли с ЖКУ ваши оплатить. Вы платить как будете? Как раб безвольный, безмолвный. Вы такие, да, да, как весь лицо. Они такие, ну, натера, плати. Что с тобой делать, если ты дурак такой, если ты себя рабом признаешь? Какие еще бывают зверушки? Ой, самые разные, ребят, бывают собственники, бывают должники, бывают неустановленные лица, заинтересованные лица и всякие разные лица. Вот. И не только лица, да, вот, в частности, если смотреть про Хрен его знает, кто такой должник. Вот. То есть куча законов написано, что должник должен там нести бремя, там, бла бла-бла. Кто? -бла кто такой должник вообще? Вы мне скажите хоть один термин. Вообще у нас законодательство, ребят очень веселое. А, обращайте ваше внимание, да, что а, терминология у нас вообще ни хрена не определена ни разу, нигде. Поэтому будьте внимательны. Когда вы кем-то или чем-то называетесь, или на, не дай бог вас кто-то обзовет, а, вообще вам рекомендую сейчас переслушать эту лекцию несколько раз как минимум, все себе выписать, понять одну простую вещь, что в этом ковардопит Таке вы можете являться только человеком, только человеком. Почему? Потому что с гражданством Сетуевина мутное. Вот, ребят, ну по чесноку, да, очень мутная ситуация. По рождению меня признали гражданкой СССР, с какого перепуга? Я была вообще недееспособная. Это что меня тут по рождению в рабство записали? Да, это противоречит вышестоящим международным нормам, общепризнанным, да, международным правовым нормам. Вообще противоречит. То есть я имею право выбрать гражданство. Тут получается, как бы без меня меня женили, да, то есть нарушение моих прав и свобод. Абсолютное нарушение на лицо а, да то есть как бы я не признаю дальше поехали Российская Федерация, то вообще захват власти осуществила и как-то без меня меня женили до да? статья 13 пункт 1 автоматом я стала да вы что то есть я автоматом они меня сделали предателем изменником родины и наградили двойным гражданством чё за чушь то собачье хорошо ребята у меня ко всем ко всему этому один простой вопрос где мои земли территории ресурсы бабки где где проценты вот. и когда вы самоопределитесь на самом деле, кто вы есть, да, вы поймете, что да не надо бороться ни за какое гражданство. Его нет и быть не может. Это все чушь собачья. Вам любой здравый юрист это подтвердит, ну нету и быть не может. Не может младенец новорожденный, которому одни сутки от рождения, понимаете, пойти заключить с НКО, стать членом НКО. Это юридически невозможно. Нет таких законов. А Российская Федерация у нас НКО, ребят, как СССР была, некоммерческая организация. Граждане, давайте назвать термины своими языками, граждане это равно участники НКО. Участники, все, что вы купили или все, что у вас было, вы передали в фонды НКО. Почитайте 7 ФЗ об Вы потом сможете из этих фондов вернуть? Нет. Абсолютно все, что туда упало, то пропало. А вот. Дальше еще хочется такую штучку заметить, что есть у нас такой закончик, очень интересный, потребительской корзине. Так вот там написано, что все, что служит больше 10 лет, подлежит регистрации да, государственной. Квартиры, машины, дачи, дома, земли. Вот. А о чем это говорит? Ну, поскольку паспорт... Паспорт. Что такое паспорт? Да? Это билет участника НКО, удостоверение личности участника НКО. Все, что приобретено на удостоверение личности НКО, давайте разберемся, кому оно принадлежит. Но если мы берем, допустим, какие-то документы, да, то как бы, документ это не собственность. Его нельзя признать собственностью, да, как раньше у нас была статья, что паспорт это собственность государства. Да, нет, да нельзя. Нет такого, нет такого пункта. Ну, нельзя этот документ признать собственностью. Но если мы внимательно почитаем закон о паспорте, там написано, что э, все, что может гражданин, это бережно хранить паспорт. То есть нам его государство дало на хранение. Понимаете, да? Но в любом случае, по факту, по факту, это членский билет. Ребят, ну все, что вы приобрели на членский билет, оно кто собственником-то является? Знаете разницу, да? У нас собственников нет. А, собственников у нас сделали имеющим право собственности. Вот право собственности от собственника чем отличается, знаете? А я вам очень простой пример приведу. Вы имеете работу и вы имеете право на работу. Разницу почувствовали? Когда у вас есть право на работу, не факт, что вы работу будете иметь. Ох, не факт, тем более в наше время-то по безработице, когда 80 тысяч заводов-то подсократили. Не факт, не факт, ребят. Так вот, имеете вы право собственности, но не саму собственность, потому что собственник – это тот, кому принадлежит. Читайте международное право выше. да? У нас, опять же, не определен, кто такой собственник, потому что это неведомо зверушка в нашем законодательстве. Вот. У нас собственник – это тот, кто владеет, пользуется и распоряжается. Да? А что это такое? Я владею. Я владею, но это мне не принадлежит. А кому принадлежит, ребят? А тому чей членский билет. На чей членский билет вы купили, да, какого государства? Тому и принадлежит собственник государства. Поэтому вам, ребятки, ничего в этой жизни не принадлежит. Все, что служит больше десяти лет, землю, машины, квартиры там, и так далее, дачи, дома, все принадлежит государству. А государство вам за это в благодарность так и быть дало право тут пожить, пораспоряжаться, ремонтики поделать, там, ну, пристроечку какую сделать, баньку там на своей земле возвести, ну так и быть. Но когда государству надо будет, оно как собственник придет и вас поганой метлой выкинет. Потому что это его собственность имеет полное право. Это понятно, ребят. Вот, поэтому при таких раскладах давайте-ка мы уже будем приходить к общему знаменателю, да, и к пониманию, как мы будем самоидентифицироваться и самоопределяться в этом правовом поле, неважно какого государства, потому что законы у всех едины, все написаны под копирку ФРСом. Ничего же тут говорить, да, американцы управляют, рулят сейчас, ну, поэтому у всех стран одинаковые законы, а потом они не могут быть неодинаковыми. почему, потому что все страны входят в ООН, 192 страны на сегодняшний день, да, и плюс там 4 непризнанных, вот, все входят в ООН. А все страны, ну а как им взаимодействовать? да? У них должны быть одинаковые закон, чтобы вместе взаимодействовать, какую-то торговлю, вести там какие-то взаимоотношения. вот. Поэтому, ребята, у всех все под копирку. Неважно, из Германии, из Франции, вы там из какого государства, из Америки, у всех все одинаково, абсолютно. Значит, я вам предлагаю самоидентифицироваться и прежде всего понять, что вы человек. Человек-птичка гордая, у которого есть земли, территории, ресурсы и так далее. Вот. И э, осознать, что законов никаких нет, значит, из-за того, что страны нет СССР, это не значит, что не действуют ее законы это все чушь полнейшая, если вам будут судьи или какие-то там органы рассказывать, что эти законы уже вышли из обращения да, насрать на самом деле у кого там они в каком месте вышли вот, по общепризнанным международным нормам которые прописаны у нас, дай бог, еще спасибо там в конституции а то бы мы тут вообще загнулись, как в Советском Союзе да, железный занавес вот. пока мы еще пользуемся международными, но там тоже, конечно не сахар, но, ребят, тем не менее глоток свободы есть, вот. Вот, значит, по общепризнанным этим нормам, собственно говоря, собственно говоря, что мы имеем? Мы имеем, мы имеем, короче, много чего, но у нас все отняли. Вот и неважно. Значит, что бы вам там ни говорили, страны нету, законы там не используются, все они действуют, все они используются, и официальные сайты размещения информации и законов Российской Федерации вам в помощь. Вот. более того, значит, Российская Федерация в ООН подала бумажку, где она признала себя, значит, не правоприемником, а продолжителем. То бишь это тождественно. СССР жив, ну да, он сейчас называется под прикрытием для дебилов Российской Федерации, но он как был СССР, так и остался. Значит, можете зайти на сайт cbr.ru и а, зайти в рубрику курсы валюты, там зайти в рубрику а, значит, курсы банка СССР. И вы увидите, что Центробанк СССР до сих пор существует. Он называется ВЭП, Внешэкономбанк. Вот, у него есть сайт, он как стоял там на Академика Сахарова, да, так он и стоит. Никуда он не делся. деньго золото, все там лежит, все активы там. Курс рубля на сегодняшний день 57 рублей 54 копейки к 100 долларам США. То бишь, что мы имеем? 57 копеек стоит 1 доллар советского рубля. Значит, Что еще хочется сказать, ребята? Редактор Хочется сказать то, что вы как человеки рожденные, вы обеспечены всеми ресурсами, абсолютно всеми. И те, кто не знает, да, вот я все время говорю в своих лекциях, ребят, что все обеспечены по рождению. Вам по рождению принадлежат земли, недра и никакое международное право, никакое собственное право не имеет права у вас отнять эти земли, эти ресурсы и все остальное, да, но у вас их изъяли только из-за того, что вы спите, не соображаете законы, не хотите изучать, вот изъяли пользуются, наживаются и так далее. А те, кто люди уже умерли, да, значит, на каждого у нас открывается порождение именные счета, и на этих именных счетах я вам скажу, за 2018 год 32 миллиона ежемесячно было прибыли, за 2015-2017 годы было по 72-76 миллионов прибыли ежемесячно на каждой ваши счета. Это ваша прибыль, это проценты за ваши отчисления, во-первых, за продажу нефти, газа, ресурсов и так далее. Далее. Они не могут ими пользоваться, абсолютно не могут ими пользоваться, но они могут с них их вкладывать и прокручивать, то есть как активы использовать. Вот что они могут. Единственное, чем они могут пользоваться, это счетом умершего человека. Поэтому они очень сильно вот это все отслеживают, да, кто родился, кто умер. Вот, потому что пока там человек родился, пока там у него что-то там набежало, накопилось, да, когда умирает человек, вообще это должно быть, в принципе, принадлежать тому, кто родился, по большому счету, родственникам передаваться. Но ну, фиг там, вы этих денег никогда не увидите. Вот, и я вам больше скажу, что на самом деле, на самом деле есть закон, который прописывает, и этот закон есть, ребят, он существует, который прописывает, что каждому жителю территории, каждой душе положено 454 советских рубля ежемесячно на обеспечение его существования. Это закон Российской Федерации. 454 советских рубля да, это 454 тысячи билетов Банка России. Каждому положено, каждому. Но а, с 2002 года этот закон все время приостанавливается. И вот сейчас он приостановлен до 2021 года. Вот. и как вы думаете, куда, куда эти проценты наши, 454 на каждого, тысячи, куда они все деваются? Ну, в карман олигархов, да? А вот, это все разумно. Поэтому, ребят, когда я вам говорю о том, что у нас в жизни все оплачено, все вдоль поперек, все оплачено, но мы просто этих денег не видим, и оплачено за ЖКХ, и оплачено за, за еду, за питье, там, если почитать этот закон, там все, все, все, и хлеб, и масло, и молоко, там все учитано, все, за что человек может платить и не платить, да, и даже проезд на трамвае, в метро, в электричке, там все, все, все, все, все расписано. То есть, по большому счету, по большому счету... Ребята, у нас все реально, все оплачено. Но из-за того, что этот закон отложен, это не значит, что не существует других законов, которые оплачивают нам а, ресурсное существование. То есть что это значит? Что ресурсы принадлежат по факту человеку, ребят, или народу. И их не имеют права изъять никоим образом. Поэтому все ресурсы, все жизнеобеспечивающие ресурсы, свет, вода, тепло, это все оплачивается государством. Причем РФ и оплачивается. Она не имеет права это не оплачивать. Это основной, основное требование СССР было. Поэтому она не имеет права ничего с этим сделать. Единственное, что она может, это, конечно, скоммуниздить деньги по дороге. Вот Что она благополучно и делает. А еще тут всякие управляшки развелись. Но об этом мы позже поговорим. Да, как бороться с ЖКХ. Это будет целая отдельная тема. Так, Давайте подводить итоги. Итак, по факту, что мы имеем? Мы имеем человека, птичку гордую, который имеет права и свободы. Вот. Человек по своей глупости, по рождению там, или всякими обманными способами, нелегитимными, да, втягивается в некую аферу, когда его там принуждают или, там, не знаю, без его ведома а, назначают гражданином, да, то есть неким таким юридическим лицом которая уже лишается свободы, имеет только права и еще добавляется обязанности да, по, перед государством. То есть фигали бы, я тебе и так отдал территории земли, недра там и все остальное, да, алмазы, золото, а взамен еще и значит, обязательства какие-то несу. Ну это вообще наголеш. Дальше, значит, гражданин по своей неразумности опять же, лезет в разные брачные отношения, да, и создает всяких зверушек в виде всяких лиц, собственников, должников и так далее, да, опять же, не понимая, что он делает, вот, квартиры себе машины покупает, да, передает их в фонд а, некоммерческой организации Российской Федерации, то есть дарит, то бишь даром. помните, как сова была в мультике про Винни Пуха, да, я тебе норю, то бишь даром. вот, да, ребят, соответственно, мы все подарили, все раздарили, вот это вот лицо безответственное, да, которое Гражданин, не гражданин, непонятно кто. Поэтому а, стучать себя в грудь, что я гражданин СССР, я имею право, э, да никаких прав ты не имеешь, как гражданин СССР. Там вообще было все тухло с правами. Вот, дай бог, здесь хоть какие-то есть права. Значит, про Российскую Федерацию я бы не стала быть категоричной и говорить, что все плохо. Все, значит, оккупировали. У нас тут Аусвайсы и вообще все продажные твари иностранные, да, иностранная там компания нас оккупировала. Ребят, значит, законы в Российской Федерации, да, их много. Значит, печалька в том, что они меняются со скоростью ветра, и невозможно их отслеживать. Но, что хочу сказать, законы достаточно вменяемые. Если в принципе в них разобраться и хотя бы принудить а, эти же самые исполнительную власть там, и так далее работать по этим законам, то мы очень быстро наведем порядок. Вот, потому что, в принципе, да, там где-то, короче, есть провалы, но, в общем и в целом, нормативная база достаточно неплохая, ребят. Поэтому вот так вот говорит, что все козлы все уроды, я не буду этим законам подчиняться, давайте так, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. А, поскольку у нас все законы Российской Федерации, начиная с Конституции, не приняты и незаконны, да, то есть они не приняты в установленном порядке, то здесь мы, ребят, можем пользоваться заявительным правом. То есть на что мы ссылаемся, то и действует в отношении да, в какого-либо спора. Значит, не хотите ссылаться на это, делайте вид, что этого нет. Вот и все. Какой такой закон? Какой такой? Ничего не знаю. Ничего, Какой я должник? Ничего не знаю. Я вот знаю другие законы, где я не должник. А если вам закон вообще не нравится, к вам его применяют, идете на правогов.ру, смотрите нарушение указа президента о, праве, о правиле выпуска закона и говорите, ничего не знаю, закон не действует. Чего вы его ко мне применяете? А я, я, я, Верховный суд разъяснил. Нельзя, нельзя. Вот. И все, ребята. И у вас вообще такой карт-бланш, понимаете? Делай, что хочу. Наводите порядок. Ваша задача сейчас вообще в принципе понять, что вы не какой-то не гражданин, не зверушка, не, не лицо какое-то, понимаете, непонятное, да, физическое, еще не дай бог, вот, вы человек, почему, потому что до хрена узнает гражданство, сейчас установить невозможно, в принципе невозможно, да, ну, как бы, и, и тот закон неправ, и этот закон неправ. Вот что бы мне там не говорили, со многими юристами разговаривала, ни один мне не может внятного ответа дать. Ну неправ, ну невозможно младенцу вступить в НКО по рождению. Невозможно, нет у него таких прав, понимаете? Ну нету, он не соображает ни черта. За родители за него приняли, да это можно спорить в любом суде, ну чушь собачья. да? Давайте еще младенцев женить начнем, вот по рождению. Но это же чушь собачья, да, или на младенцев квартиры приобретать, там, я не знаю. Ну, поскольку пока там не успел до ЗАГСа добежать, свидетельство о рождении сделать, он еще человек, да, поэтому давайте тут быстренько прям в роддоме подпишем дарственную или там еще что-то. Вот, как-то порешаем тут свои проблемы другим путем. Но, ребят, но ну это чушь. Вот, поэтому эта лекция так и называется, самоопределение и самоидентификация. Вы, прослушав все это, поймите, кто вы есть вообще в этом мире, в этой правовой каше. Хотите ли вы быть там, я не знаю, за СССР, да, но если хотите, то хотя бы разберитесь, что те тоже понарушали кучу законов и там такая же чушь собачья, да. Хотите вы быть за эрефью, пожалуйста, да, но я вам предлагаю быть человеком, быть выше всего этого. Да? Давайте будем выше всего этого. Давайте будем человеком и будем решать а, на основании своих волей и изъявлений, где, когда и как я буду принимать или отторгать тот или иной закон. Вот когда мне удобно, я пойду и воспользуюсь нелегитимными судами, потому что я так решила, я человек, мне удобно. Я высшая власть, я буду указывать судам, как им делать, да, принимать от меня заявление. Я волеизъявляю. А если, ребята, если там я э, не хочу идти в суд, да, то я прихожу и приношу все бумаги, говорю, ребята, я про вас все знаю, вы никто и звать вас никак, вы вообще преступники, до свидос. Вот, и все, ребятки. Значит, что касается судов, есть еще такая очень интересная уловочка для тех, кто судится, для тех, кто не знает. Поскольку судов первой и второй инстанции нет, вот, то можно вообще в суд не ходить. Самоидентифицируйте себя как человека, можете в суд вообще не ходить, можете на них забить. Вот, Пусть они выносят любое решение, срать на них, потому что они все преступники, их вообще нету. Но когда они вынесут решение, вы дождитесь, когда оно вступит в законную силу, дождитесь, дождитесь, а потом придите, придите и напишите им заявление. Прям по этому делу все, просрите все сроки апелляции, вообще не ходите, не надо вам деньги тратить этим козлам, еще и платить, там пошлины за это все, не надо. Значит, пробдите все сроки, вот, и, значит, что делаете? Пишите им заявление, что на основании того, что ваш суд нифига не легитимный, на основании того, что вы нарушили гражданский кодекс ГПК, вы нарушили постановление разъяснения Верховного суда, о том, что решением суда должно являться постановление. Вот. Либо можете сослаться на Конституцию Суда, на, на Конституцию Российской Федерации, в котором говорится, что только приговор, приговор вступивший в законную силу, имеет вообще хоть какие-то правовые последствия за собой несет. Значит, вот такая вот есть. Очень хорошая уловка. То есть они выписывают некую бумагу. Без дома, без улицы, без адреса, без подписи, без печати. Суда, потому что у судов нет печатей. Ну, они нелегитимны. Какая, кто им печати-то даст этим дебилам? Они же печатями будут там штамповать себе на лбу. Ну, они же дураки же вообще, недееспособны. Поэтому, ребят, значит, обезьянам печати не дают. Значит, идете, смотрите на эту бумажку, такую какашку, без ничего. Что это постановление суда? да еще не дай бог вступивший в законную силу, вообще невозможно идентифицировать. Вот. Поэтому можно написать им, что согласно Конституции только приговор вступивший в законную силу. Где приговор? Они вам будут рассказывать такую чушь, что приговор только по уголовным делам. Ничего не знаю. В Конституции четко написано. Приговор, там не написано, что это уголовное и административное, понимаете? Нет, я не дурак, я вот как написано, так и читаю. Значит, если они вам начнут рассказывать такую петрушку, что вы неправильно трактуете закон, надо резко всех рубить на этой фразе. Вот как только это услышите, это, ребят, красная тряпка. Значит, как только вы это услышите, вы скажете: так, стоп, минуточку. У нас трактовать Конституцию имеет право только Конституцию, этот, да, закон, ну, суд. Вот. Значит, либо Верховный суд, либо Конституционный, либо Верховный. Вы ни тот, ни другой, До свидос. Все, не надо мне объяснять. Я как прочитала, так вот законы и понимается. Как вижу, так и слышу. Как слышу, так и пишу. Вот. Поэтому не надо, затыкайте всех сразу. Значит, в Конституции четко написано по приговору суда. Ну, если уж не приговор суда, ну, так и быть, ну, так и быть, хорошо, давайте мне постановление, вступившее в законную силу. Ну, у них даже этого нет, они не имеют права даже постановление вам дать. Вот, ребят, поэтому совершенно смело никуда не ходите, совершенно смело ждите, когда вся эта байда вступит в законную силу и приносите им заявление, что ага, вот-вот-вот, отменяйте. Они вам после этого, рассказываю, кстати, лайфхак, они вам после этого заявления, когда они бедняют, сдали дело в архив, они такие посыпали голову пеплом, мы назначили заседание, вот. и на этом заседании они вам все отменяют, а потому что они по-другому сделать не могут, вот. Вы приходите, вы говорите, что а я человек, кстати, когда будете писать какое-либо заявление, а, имейте такую фишку у себя в арсенале, что сначала пишется человек от а, человека, обладающего суверенным и единственным источником власти. Значит, такого-то, так, причем сначала имя, отчество, а потом фамилия. Если вы будете писать наоборот, фио, вот, то вы признаете себя физлицом. Вот эту фишку запомните. Значит, имя, отчество, фамилия пишется там сначала большая буковка, да, а потом все маленькие. Не перепутайте. Сначала вы пишете себя, а потом вы пишете, к кому вы обращаетесь. Потому что вы высшая власть а никто иной. Вы не к власти обращайтесь. Они просто немножечко потеряли рамцы. Они считают, что они власть. И вот все люди надо власть там гнать. Власть это народ, ребят. Ну вы чё? Они там исполнительный орган государства. Они органы. Исполнительный государственный судебный. Они органы, они не власть, почитайте Конституцию. Пусть она не принята, пусть она там хоть какая-то, да не надо ее хаять. Но хотя бы вот, знаете, вот критиковать легко, я вам скажу. Но если ты критикуешь, что предлагай. Если предлагаешь, значит действуй. Если действуешь, бери на себя ответственность, да. Но у нас другого нету. Давайте хотя бы пользоваться тем, что есть. А есть, ну, хоть какая-то, но ну, Конституция. И там четко написано: вся власть у народа. А это все, товарищи, это исполнительные государственные судебные органы. То есть какие-то там органы. Вообще, на самом деле, если вам не нравятся эти органы, пожалуйста, местное самоуправление организовывайте. У нас по конституции все положено. Организовывайте. И своих человечков продвигайте на места. Вот и все. Почему нет? Судьи свои народные создавайте. У нас сейчас очень много организаций, кто местное самоуправление делает. А вот ребята этим занимаются, люди этим занимаются. Не так все безнадежно в нашем царстве государстве. Поэтому, ребят, всегда есть выбор. Самое главное, чтобы вы уже начали соображать, да, и немножечко себя проидентифицировали, кто вы есть. Не соглашаться ни на каких граждан, ни в коем случае, ни на СССР, ни на РФ, ни в коем случае. Я вам объяснила, почему. Вот, не соглашаться ни на каких лиц, ни в коем случае, да, тоже понятно почему, потому что те вообще бесправные твари, вот, рабы, в прямом смысле слова, вы человек. Вот, а человек, он без всякого государства разберется, да, то есть каким ему законом сейчас воспользоваться, он имеет на это полное право, имеет свободу выбора, а я хочу, пользуюсь советскими законами, хочу, пользуюсь российскими законами, да плевать я хотела, кто же меня остановит, да? у меня я вообще свободная птичка, вот, ребят, поэтому предлагаю вам на эту тему задуматься, вот, и на самом деле человека, человека идентифицирует его поведение, ни документы человеку не нужны, ничего, вот у меня когда спрашивают, да, чем ты докажешь, что это человек, я говорю, ну, ну не животное же, Понимаете, вот и, и все, и этого достаточно. То есть ты же меня можешь отличить, что я не животное, но если ты не можешь, а тебе нужна бумажка, то я тебе рекомендую пройти и провериться на дееспособность. Ты вообще не псих или Нет, у тебя там с башкой все в порядке. Понимаете, если мне органы власти задают такой вопрос, то мне хочется их на медкомиссию отправить, да, либо проверить вообще действительно ли у них медкомиссия, давно ли они ее проходили. Вот, поэтому с ними тоже надо разговаривать, понимаете, очень корректно, очень вежливо, но тем не менее жестко ставить на место и пресекать. Да, бумажку вам надо? Вы мне сначала свою покажите. Вот, у вас там сейчас головой все в порядке, да, с вами же не лошадь разговаривает, а живой человек. Значит, опять же, вот это вот ахинея по поводу того, что надо доказать, что я живая, живорожденная. Ну, а какая иначе? Ну, не робот же меня родил. Правильно? Мать родная, живая она была при этом, при родах, да? И там до сих пор здравствует. Вот. И, ну, это глупости, понимаете, ребят. Ну, на шизофренический бред я вам рекомендую никак не реагировать. Не надо бежать никаким нотариусом себя удостоверять. Все это чушь собачья, да? Нормальный здравый человек и так увидит, что вы живой, живорожденный, что там женщина или мужчина, что вы человека не лошадь, да, не зверушка, там не животное это все и так понятно и документы живому человеку не нужны живого человека идентифицирует его поведение, его полное спокойствие да? а у человека, человек присущ суверен то есть по большому счету, ребят вот я вас не трогаю, пока вы меня не тронули вот вы ко мне не лезете я у вас ничего не хожу, не прошу не требую, ничего, вот не лезьте ко мне если к вам государство лезет, да, то оно должно получить порылу той же дубины, из которой оно к вам пришло. Да? Вот. Этому нас предки научили. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Да не вопрос. Вот. Домоклов меч над всеми значит, спустится, никуда он не денется. Вот. И я вам предлагаю ни с кем не спорить, не вступать ни в полемики, ничего, а обучать и разъяснять, нашим всяким органам исполнительным, да, и судебным, и государственным, разъяснять ä, законы Российской Федерации и учить их тоже, учить их читать. Читать, читать, читать, ну и не забывайте им напоминать, чтобы они тоже себя идентифицировали, что все-таки они изменники Родины. И то, что в международном поле Российской Федерации является продолжителем, Какая управляющая компания, ребят? Просто управляющая компания. Знаете, такая есть, когда у компании что-то происходит и банкротного управляющего такого назначают, в принципе он не отвечает по последствиям, да? но тем не менее что-то делает. Но так вот Российская Федерация такое же лицо. Некая такая управляющая компания Которая ни о чем не говорит Что лицо на самом деле умерло да, Из СССР То есть страна она как бы есть да, Она без своих там, исполнительных, судебных и так далее органов, Но а, юридически она существует вот, Юридически и физически До сих пор продолжаются торговые отношения С СССР Свидетельство тому На сайте зайдите На сайте ЦБР И там будут, будет написано Что да, СССР там до сих пор торговые контракты есть они исполняются, и, и валюты СССР, все это есть. вот Поэтому, ребят, все это глупости, да открывайте глаза на мир. Мир не такой, как вам его показывают по телевизору и печатают в книжках, вообще не смотрите все это лобду. Вот. Вы на самом деле человеки, которым принадлежит, принадлежат земли ресурсы, в отношении которых действует декларация прав коренных народов. Вот. Да, там, конечно, нас обидели русских, даже у Чукчей все получше, чем у нас. Но, ребят, тем не менее, да, давайте не критиковать, давайте не воевать, давайте пользоваться тем, что есть. Даже если мы сейчас наведем порядки хотя бы в рамках того, что есть, нам уже всем станет легче жить. Вот на этой веселой, позитивной ноте я сегодня заканчиваю нашу такую вводную, сложную такую вот лекцию по самоидентификации, самоопределению. Кому непонятно, переслушайте еще несколько раз. Постаралась разжевать все в подробностях. Ну и, собственно, говоря, вам на путстве, да, проведите у себя в голове самоидентификацию, самоопределение. Поймите, кто вы, разберитесь, за кого вы все-таки, да, или вы все-таки хотите остаться человеком, либо пуститься свои все тяжкие, примкнуть. Каким-нибудь ССР а вот что, в принципе, как бы, ну, не запрещается, но самоидентифицируйтесь, да? Вот. Когда вы самоидентифицируетесь, дальше будет информация а, ложиться легко, как же, собственно говоря, из вот этой всей рабской системы, двойной и тройной, как же мы из нее будем выходить. А будем выходить всеми теми же законами, которые действуют, а, но только действуют в наших интересах. Да? То есть вы уже должны понимать, что законом можно а, значит, обращаться и так, как вам нужно. Значит, это не запрещено, ребят. То, что вам не нравится и вы не хотите, чтобы это действовало, вы можете прикинуться, что... это не работает, вот, и это все прекрасно прокатывает, но только в том случае, если вы, не дай бог, не заявили себя гражданином или, не дай бог, физлицом. Как только вы заявляете, все, ребят, значит, если вы пришли в суды, в какие-то органы, да, еще раз повторю, вот еще и буду сто раз повторять, человека идентифицирует только его поведение. Если вы подчинились хоть одному приказу, когда судья говорит, встаньте, когда вы зачитываете что-то там с листа, да, или что-то, когда мне судье хотите сказать. Если вы встали, ребят, все, что остальное вы скажете, не имеет никакого значения. Вы подчинились приказу, все, вы физлицо. А физлицо, мы знаем, тварь бесправная, да, поэтому можем делать, ничего хотим, вот поэтому у нас в судах такое беззаконие, понимаете. Вот, и... Дело тут не в том, что в СССР было лучше, и там были народные суды, и там действительно достойнейшие. Нет, ребят. А дело было в том, что все-таки в самоидентификации, да, советский народ как-то себя идентифицировал по-другому, и это было все в голове, и все проблемы в голове. Если ты себя а, идентифицируешь как гордое создание, да, имеющее там определенные а, какие-то свои внутренние аспекты, да, свою вот непоколебимость, свою железобетонность, свое какое-то право, свою внутреннюю стать имеешь, то никто тебя не сломит. Вот. Но здесь вам а, я дала такую хорошую правовую основу, как мы будем сейчас разбираться с той системой, которая является рабской. Вот. Буду вам рассказывать именно юридические аспекты, правовые аспекты а, этой системы, да, как же все-таки в нашей материальной жизни отстаивать свои права, выходить и добиваться свобод, свобод человека. Все, на этой удачной ноте позитивной я с вами прощаюсь. Осознавайте, всего вам доброго.